И скажу вам историю, которая в принципе не новая, но она поможет многим из нас, история, которую я хочу сейчас рассказать, поможет многим из нас пересмотреть себя, осмыслить себя в эти тяжелые, необычные времена для всех нас, русскоязычных, украиноязычных, да и не только. Однажды в магазин пришел мальчик, и он посмотрел куклу, которая ему очень понравилась. Потом открыл кошелек, увидел, что в кошельке у него не хватает денег, и ушел. Вышел и стоит возле магазина. Спасибо большое за... Инстаграм, что на ваши сердечки. Наблюдал за этим моментом молодой мужчина. Как мальчик рассмотрел куклу и вышел. Он подходит к нему и говорит, мальчик, я видел, что ты хотел купить куклу. Она тебе понравилась? Он говорит, да. Но у меня не хватает денег. Он говорит, а зачем тебе кукла? А мальчик говорит, недавно умерла моя сестра. Она очень сильно хотела куклу, но она не успела эту куклу получить при жизни. А мой папа сказал, что мама тоже скоро уйдет вслед за ней. И поэтому я хочу вместе с мамой передать эту куклу своей сестричке. И тут мужчина вспомнил, что недавно видел объявление, как в автокатастрофе погибла, погиб маленький ребенок, девочка, а его маму, женщину, положили в больницу, и она лежит на искусственной вентиляции, вентиляции легких, и уже вот-вот умрет. И он вспомнил эту ситуацию, его сердце сжалось, и он подумал, «Господи, как же это так?» И он говорит, «Мальчик, а давай мы посмотрим, сколько у тебя денег?» А мальчик маленький, где-то ему лет 7-8. И незаметно положил ему в кошелек большую сумму денег. Мальчик посмотрел, говорит, «Ой, тогда здесь хватит?» «Тогда, наверное, хватит денег». И... Он купил эту куклу. А потом увидел, что денег еще осталось. И он говорит, слушайте, так здесь хватит еще и на белую розу. А зачем тебе белая роза? Моя мама любила очень белые розы. Мужчина дал, проводил его, мальчик ушел. И вот стал отслеживать, какая же будет ситуация с этим, с этим мальчиком, с этой семьей. И он пришел на похороны, узнал, что женщина-то умерла. И увидел, как в гробу лежала молодая женщина. Рядом с ней лежала кукла и белая роза. Знаете... Я эту историю услышала недавно от одного из моих э, учителей. Ну, в общем, я многих слушаю, многих э, своих учителей, наставников э, и других людей, которые мне нравятся по душе. Я просто беру ту информацию, которая мне нравится, я ее переукладываю на свой лад и даю, естественно, даю вам уже по своим видением. Вы знаете, после смерти своего сына... Когда он умер, я второй раз задумалась о том, что я чего-то себе не додаю. Потому что первый раз очень глубоко я задумалась, когда ушел из жизни отец, ему было всего 62 года, а мне сейчас, он ушел не за жизни, а я все мечтала о, о шубке полушубки. Деньги у меня были, но я все себе откладывала, я все себе м -м, жалела. И Я помню после его ухода я все-таки нашла деньги и купила себе этот, помню, лисий полушубок. Другое дело, что я его мало носила, ну но это уже другая история. И второй раз я поняла, что я много откладываю на свои путешествия, на свои мечты. Я боюсь что-то делать, потому что мне страшно потерять то, что я имею. Я боюсь и держусь за то, что у меня есть. Я боюсь сделать рекламу, я боюсь сделать вкладывание в рекламу, в продвижение своих себя, своих продуктов. И после смерти сына у меня окончательно пришло такое, знаете, острое желание все-таки поехать и куда-то увидеть мир. Это был 2009 год. И первое, куда я поехала, я поехала в Арабские Эмираты. Спасибо большое за ваши сердечки, друзья. Угу. И я себе сказала, вот я съезжу, увижу вот самую богатую страну в мире, которая выросла за 40 лет на песках. Арабские Эмираты выросли за 40 лет на песках пустыни и у этой страны нефти меньше чем у россии например так стати сказать для меня это было известно потому что я когда ездила на экскурсии я узнала подробнее вот о том что чем живут эмираты чем какие там запасы нефти какие у них ввп за счет чего они живут и так далее но сейчас не об этом и тогда я себе сказала я не буду умирать, потому что после смерти сына мне неинтересно было жить. Я сказала, нет, жизнь только начинается. Жизнь только приобретает новые краски. Вон она какая-то красивая жизнь, какие красивые эмираты. Как люди выросли за 40 лет, страна выросла. После этого я начала очень активно работать и прокачивать свои страхи. И сейчас, когда идет война... Многие из нас только э, плачут, голосят, читают информацию. То, что делаю собственно, и я. Э, большинство из нас залипаем на эмоциях, на информации, которую нам э, раскачивают эмоциональный, э, энергетический потенциал. Очень важен для всех тех, кто управляет нами. Поэтому... Когда вы в этом мире, который приходит, возможно, у кого-то к концу уже. Мы не знаем, когда у нас будет конец. У каждого своя судьба. Когда вы в этот момент боитесь сделать себе, не знаю, маникюр, откладываете себе на и не покупаете себе какое-то красивое платье или сарафан. Когда вы в этот момент только голосите и ноете, и плачете о своих родных, которых там где-то в бомбежках, где-то в подвалах, кто-то, может быть, и кого-то уже нет, а вы не знаете. Это значит, что вы не помогаете им. Поэтому что я предлагаю? Я предлагаю сделать то, что сейчас вот делала, недавно сделала я. И написала в общий свой чат, там, где моя родня. Просила всех и каждого. И попросила прощения тоже всех и каждого. Потому что это надо делать каждый день. Любить, ценить, быть честными и открытыми со своими родными, со своими близкими, быть честным с собой и уважать себя самого. Мы забываем о том, что белые розы можно купить себе самой, если нет у вас мужчина, например, который вам эти розы подарит, если вы их любите. Мы забываем о том, что здесь, сейчас она дана для того, чтобы мы радовались, Наслаждаюсь и получили удовольствие от самой себя, от самого себя, от того, что близкому скажем доброе слово и напишем им прямо сейчас, как будто прощаетесь. Надо жить каждый день как будто последний, понимаете, как будто мы прощаемся. Если я просто женщина, то я включаю в себе чувство собственного достоинства и благодарности и стараюсь, идя на улицу я сейчас... Я сейчас нахожусь в Египте, и здесь разные люди, здесь разные египтяне. Мы их сами выбрали, я сама выбрала быть здесь зимовкой. Но сейчас стараюсь включать в себя чувство собственного достоинства, уважения к себе и уважения, любовь к другим людям. Насколько это возможно. Отдельно практику дам в следующем эфире. Очень крутую практику. И я, как бы мне ни было тяжело, ищу способы, а что я буду делать дальше, во время войны, после войны. Потому что я точно знаю, что если я буду залипать только на боли, то хочу вам напомнить, что физическая боль и эмоциональная боль, они равны. Причем физическую боль можно вылечить, эмоциональная нет. Потому что эмоциональная боль, боль утраты, страха, злобы, негатива, она, если выливается от вас, то она у вас у самого тоже там тоже разрушают. Если же вы резко, твердо, со созданием, ну зачем вы это делаете? Поступаете так с людьми, которые вас раздражают, которые люди, которые не дают вам того, чего вы от них ожидаете. Вот вы им даете, а вам они не дают. Это могут быть ваши мужья, ваши мужчины, ваши жены, ваши дети. Вам нужно учиться разговаривать четко, понятно и так, чтобы человек вас услышал. Но если вас не слышат, и особенно если это люди, которым вам ну, не идти по, по жизни дальше, не бойтесь сказать и отрезать. Ну просто, просто отрезать. И, и не надо бояться этого. Конечно, стараться быть в состоянии принятия, любви. Это все красивые фразы, бла-бла-бла, а ты попробуй это сделать. Да? Поэтому я сама как человек, как психолог, психотерапевт, тоже я человек. Где-то я эмоциональна, где-то я э, риска, где-то я задаю правильные вопросы, когда люди ко мне приходят, чтобы люди решили свои задачи. делюсь, даю э, инструменты, которыми пользуюсь сама, чтобы выросли, развивались и делали, делали свое дело. Но я тоже человек. Но я себя прощаю за то, что я Возможно, кому-то не нравлюсь. Не нравлюсь, если пишут мне там россияне. Ну, ребят, время разобраться, что такое свастика, почему у вас эта свастика, почему вы под ней, да? Уровень ответственности залезет и не надо тут работать с родом. Начните работать с собой, лично с собой. Потому что там вот, пишут мне, про картинку про свастику выложила и текст. Пишут там мне, работа с родом. Род – это я прежде всего, я песчинка, частичка в этом роду. Понимаете? Не надо обманывать себя и людей обманывать, если вы психологи-коучи. Если вы психологи-коучи, не надо только рассказывать, как, как бы было хорошо теорию придавать. Учись практика. учись, выбирай какое-то отдельное направление, которое тебе нравится, и веди человека. Веди, учись, давай пользу себе и людям. Так вот, я возвращаюсь к тому, что злоба, вранье себе, лицемерие, двойные стандарты – это проверка нас с вами на, в этой войне. Потому что на самом деле идет война с самим собой у каждого из нас. Вот благодаря вот этим ситуациям, на самом деле, мы рождаемся другие. Украина рождается как нация, как человек-личность, дух рождается. Мы оставим свою, свои интересы, мы дорого за это платим, мы оставим свою территорию, мы оставим свое чувство собственного достоинства. Что будет дальше, посмотрим. Но нас уже уничтожили, там осталась у нас уже только часть. Кто-то это придумал, кто-то задумал, я не знаю. Возможно, кто-то это задумывает. Но мы люди, каждый из нас человек, и может сделать что-то, что будет вам и другим. И когда вы будете уходить, вы будете уходить как люди, что-то сделавшие, а не просто ноющие, плачущие, перекачивающие информацию. Поняли о чем я? Итак, я подхожу к тому, чтобы мы ценили себя друг, друг и друг друга при жизни. Говорили добрые, теплые слова. Не гордились, а просили прощения и не стеснялись, потому что попросить прощения у каждого из нас есть кому и за что. Тот, кто может просить прощения, это человек с большой буквы. А тот, кто не может просить прощения, это гордыня, которая человека убивает, просто уничтожает. И если вам, вы чувствуете, что вы пришли к тому, что надо попросить прощения, просите, просите чаще, не только во время кризиса, войн Особенно сейчас задача каждого из нас распространять любовь, Эмоции, идти улыбаться, одеваться красиво, одевать платье, если вы женщина, ухаживать за ногтями, за глазами, за волосами по возможности и оставаться человеками. Тот, кто сегодня человек, это тот, кто в состоянии э, понимать и ощущать боль другого. Это непросто. И поэтому такая сильная, тяжелая такая трагедия идет на весь мир. По сути, сейчас не только Ума, Украина умирает на глазах у всего мира. Если вы смотрите и ничего не делаете, вы тоже умираете. Потому что признак жизни – это когда вы ощущаете себя живым. А признак то, что вы человек – это умение ощущать боль другого. Но опять же, не Залипать на этом, потому что многие залипают на жертве, вот я жертва, я несчастная, и ждут конца, плывут. Поэтому жертв никогда никто не любил, жертвы всегда были ненавистны. Вот сейчас Украина поднимается, чтобы не быть жертвой, поэтому она борется за свои чувства собственного достоинства. Женщины, которые живут в отношениях, где они жертвы, где, их, где у них мало там уверенности, где мало, мало ценность низкая и так далее, их тоже ненавидят и тоже их face on the table постоянно жмут, потому что жертв никто не любит, жертвы неинтересны. Интересны личности, которые выходят в эфир, говорят, что-то о себе заявляют, выходят в эфире, вот мне больно тоже, но я выхожу и что-то говорю, может быть кому-то полезно, может быть кому-то не полезно, по крайней мере, по вашим откликам, от вашим отзывам я вижу, что это дает результат. Поэтому цените белые розы при жизни. Отдавайте себе и другим то, что они хотят в ответ на то, что вы хотите. Отстаивайте свое я и свои личные границы и показывайте, что. Вы себя уважаете и цените. И не бойтесь остаться одна или один. Потому что человек, который остается один, и ему хорошо с собой, это Личность. А когда эту Личность подавляют, да еще много Личностей подавляют, то это уже стадо бараны, это свастика. Это, это у каждого своя свастика по большому счету. У каждого своя свастика. Поэтому те из вас, кто в состоянии привести себя в порядок, <как> одеться, обуться, накраситься и улыбаться, делайте это. <как> Вы даете миру надежду. Те из вас, кто в состоянии написать своим родным и близким слова прощения, прощения и сами попросить прощения, сделайте это. Вы откроете в себе очень много ресурсов мы закрыты и наша закрытость в том, что мы несем эмоцию, которая не раскрылась. Вот эту эмоцию надо раскрывать. Эмоцию я, эмоцию признания, эмоцию любви, эмоцию и так далее. Поэтому я вас люблю, ценю, спасибо, что меня слушаете и Будет жизнь, и мы будем другие, когда переосмыслим, кто мы и зачем мы.